Привет, сегодня я продолжу качать генератор в проекте Аврора, он у меня уже прокачан до второго уровня и буду улучшать его до третьего уровня, что увеличит наш доход в месяц и также когда я докачаю свой генератор до 15 до про уровня, во-первых я получу мерч от проекта Аврора, а во-вторых приму участие в розыгрыше, не помню или Apple Watch или iPhone, но в любом случае каждому из этих подарков я буду рад, кто не будет рад, вы в проекте мало того что получаете прибыль, так еще и есть возможность такая, причем хорошая, получать такие призы. Ну что ж, у меня на балансе есть 9 токенов АВР, нажимаю кнопку улучшить. Вроде это столько и стоит. Третье улучшение у нас вихревое колесо, 9 X, срок установки 3 дня. То есть я сейчас нажимаю кнопку купить и через 3 дня оно уже будет установлено на этот нефтегенератор. А 8.12 стоит само колесо и плюс сверху 10% комиссия, ну да, как раз фрейм. 9 токенов и в месяц это увеличит мой доход на 2,9 вр нажимаю купить и вот мы видим установка вихревого колеса она началась и закончится 16 числа в 5.30 но часовой поезд тут немножко изменен прибавлять 3 часа надо. Но ну, это если считать по Минскому, где я, ну или по Московскому, сейчас время в принципе одинаковое. Ну и давайте пробежимся по последним новостям, которые есть в проекте Аврора. И начать хочется с хороших новостей, потому что проект Аврора не только дает вам заработать, но также помогает всякими благотворительными делами. И вот очередной пост отчет Аврора во благо. Тут описана история, и также присутствуют реквизиты, по которым вы тоже можете помочь, этому фонду, благотворительный фонд Рама Рама Пища Жизни тут, на официальном канале в Телеграме Аврора анонсы, все это размещено, вы можете помочь фонду как внутренним переводом из проекта Аврора, также непосредственно с помощью кошелька MetaMask, это тот кошелек при помощи которого есть возможность зарабатывать в проекте Аврора, еще одна крутая новость, заголовок ее таков, Аврора является официальным спонсором крупного канала на YouTube Звуки ММА, в проекте обсуждаются самые актуальные новости ММА, включая UFC, ну и других промоушенов. Автор часто рассказывает о проекте Аврора и проводит розыгрыши генераторов среди своих подписчиков. И это на самом деле здорово, любая реклама хорошо, тем более такого проекта как Аврора, который уже на деле показывает свою состоятельность. Можно только порадоваться за новичков, что они узнают о проекте, в котором мы уже давно находимся. И напоминаю, что вот с первого ролика, который я записал, кто заходил со мной, все уже вышли в безубыток и даже прокачали там до каких-то уровней свои генераторы то есть увеличили свой доход и теперь получают только прибыль также напоминаю про недельный конкурс в нем каждую неделю разыгрывается 55 генератор и проводится он среди активных участников вот описание. Каждый понедельник мы награждаем 55-м генератором того, кто пригласил больше всех активных участников с предыдущего понедельника. Активный участник тот, кто купил минимум один генератор. И мы видим, что нам указывают трех прецедентов на 55-й генератор. На первом месте тут аж три участника, которые привлекли по 7 активных людей в команду. На втором месте два человека, по 6 привлеченных генераторов. И третье место занимают пользователи, тоже два человека, по опять привлеченных генераторов. Тут уже на этой неделе такая ожесточенная борьба идет мало того что за первое место три человека будут бороться так еще и на втором пьедестале и на третьем люди уже наступают на пятки первому и в любой момент ситуация ну в принципе может измениться если претендентов на первое место чтобы получить 55 генератор будет более одного человека то победитель будет определяться случайным образом это еще один способ заработка для активных участников потому что приглашая людей можно даже с минимальными вложениями увеличить свой портфель в проекте аврора ну вот представьте на протяжении года вы будете каждую неделю получать 55 генератор это за месяц генераторов у вас будет на сумму больше чем в 100 долларов там ближе к 150 вроде и это Сумма, от которой вы будете получать пассивный доход. Это только за месяц, за год эта сумма будет увеличиваться, станет больше 1000 долларов, если вы еще будете качать свои генераторы. То есть активным участникам проект тоже дает развиваться. И это на самом деле здорово, потому что я много раз видел, как подобные мотивации открывают в людях ну, способности, о которых они даже и не подозревали. Также для себя сохранил пост-напоминалку для наших новых участников, Информативный пост с ответами на основные вопросы наших пользователей. Сохраните себе, чтобы не потерять. И вы, чтобы не потерять, я сделаю репост у себя в телеграм-канал, так что переходите, сохраняйте, если вы думаете принять участие в проекте Аврора или уже находитесь в нем. Как купить АВР, где взять адрес контракта, где узнать цену АВР и статистику торгов. И еще одна новость по поводу 55 генератора. Их на самом деле выпустили лимитированную коллекцию, всего 1000 штук. Поэтому если вдруг вы собираетесь быть коллекционером и собрать у себя все генераторы, то надо поторопиться, потому что на сегодняшний день на пост написания этого поста, сейчас уже их меньше, было 282 единицы NFT турбогенераторов. Кто-то их не покупает, потому что они дешево стоят и там берут вместо этого 110, которые стоят 110 токенов вместо 55, но почему бы и нет, для коллекции тоже взять прикольно и собрать, например, все генераторы, можно 2.55 купить вместо 1 110 а потом уже покупать более дорогие потому что их не каждый себе может позволить и если у вас есть деньги на более дорогие генераторы, то вы их в любом случае, я уверен, что купите. Ну и также еще одна особенность проекта в этом посте описана, что на даугол выдвигалась идея об увеличении общего выпуска 55 генераторов однако 58 процентов голосов были отданы за то чтобы оставить линейку лимитированной да в проекте периодически проводятся дау голосования и принять в них участие может любой пользователь который имеет э, хотя бы один генератор вот 55 мини генератор вы имеете и вы уже можете принимать э, участие в дау голосованиях которые на самом деле довольно таки часто проходят а также вы можете по форме обратной связи предлагать свои идеи для внедрения в проект путем того же самого DAO да, голосования. То есть проект максимально настроен на фидбэк с участниками и если есть здравые идеи и все сообщество их одобряет, то они непременно будут введены. И еще одна здоровская новость, на самом деле новостей очень много за тот период времени, пока я не снимал ролики, вы их все можете посмотреть, подписавшись на канал Аврора Анонсы, это официальный канал проекта Аврора, а я для вас выбрал, ну на мой взгляд, самые яркие новости, и эта новость гласит о чем? NFT турбогенератор 550 теперь доступен для покупки в рассрочку. Друзья, 6 апреля было успешно завершено до угла номер 8, по итогам которого 74% проголосовавших отдали свой голос за расширение функции покупки NFT в рассрочку на NFT турбогенератор 550. Мы рады вам сообщить, что данная возможность реализована. теперь каждый пользователь может приобрести и 550 турбогенератор, он стал одной из самых востребованных и популярных линеек NFT в нашем проекте, подробную информацию о функциональной рассрочке вы можете изучить в первом анонсе об этом нововведении, играй и зарабатывай вместе с нами, так ребята подписывают каждый свой пост и репост этого сообщения я также сделаю к себе в телеграм канал и в нем вы уже можете перейти в первый анонс и узнать, а как это взять NFT генератор в рассрочку Вообще это ноу-хау какое-то, что в криптовалютном инвестиционном проекте можно даже брать рассрочку без каких-то поручителей, там, да, без правок о доходах. Да, вам потребуется первый взнос и да, турбогенератор сразу вам принадлежать не будет, но если вы будете исправно платить рассрочку, то он полностью перейдет в вашу собственность. Прикольная идея и у кого нет полной суммы, вот например на 550 генератор надо ну, 550 токенов и еще сверху 55 токенов которые уходят на реферальную программу, а у вас например есть деньги только на 400 токенов, в чем проблема Иди бери рассрочку, если ты знаешь, что ты способен ее выплатить На мой взгляд, функционал довольно-таки хороший Из этого поста мы видим, как сообщество растет У Нас уже больше 15 тысяч человек И новая тысяча регистраций на момент этого поста в которое я сейчас смотрю Новая тысяча участников была достигнута всего за 4 дня Представляете, Аврора уже расширяется чуть ли не в геометрической прогрессии Там Каждая тысяча участников, она все быстрее и быстрее доходит, А 55 генераторов совсем немного, их всего 1000 штук, так что не проморгайте момент, если хотели добавить его себе в копилку. И также вам напоминаю про регулярный розыгрыш для участников со статусом бронза и серебро. Чтобы стать как минимум участником со статусом бронза, вам надо пригласить... 6 людей в свою команду по реферальной ссылке, и они должны купить как минимум один любой генератор. Вы сразу становитесь участником статуса бронза, потом больше будете приглашать, если станете участником серебром но это не самое главное. Во-первых, у вас на полпроцента доходность вырастет в проекте за то, что вы активный участник, а во-вторых, вы будете принимать участие в розыгрыше айфона каждое первое число нового месяца. И тут на самом деле шансы Хорошие, потому что тот участник, который выигрывает iPhone кстати, 14 он больше не принимает участие в розыгрыше. То есть остаются только те участники, которые до этого приз не получали. Как вы понимаете, активных участников немного, которые себе могут позволить или хотят приглашать людей в проект. Поэтому, если вы на что-то способны, то можете вот таким вот образом испытать удачу. И кто знает, в год будет разыгрываться 12 телефонов, а там даже нет 100 участников, насколько мне не изменяет память вот последний раз таблицу списки я смотрел, там не было 100 участников там их было на десятки вроде даже меньше и тем самым шансы на победу они у каждого ну намного больше чем в обычной лотереи но это уж точно при том что вам тут никакие билеты покупать не надо ни за что платить не надо вы так купили генератор и уже получаете прибыль проекты так вам уже платят а тут а, у вас еще есть возможность, но это тоже со стороны проекта способ мотивации, конечно же, чтобы участники больше развивали проект. Но если вы такой участник, или вы просто так пригласили 5 своих знакомых, а даже не знали об этом розыгрыше, то знаете, вы можете там еще свою бабушку подключить, показать ей как прокачивать газ, все остальное, а подарить ей генератор там за 55 токенов и уже стать участником со статусом бронза и быть претендентом на iPhone 14. Кстати, на канале аврора Анонс есть посты, отчеты не только о благотворительности, но и о том, как участники забирают свои подарки. Вот мы видим, что новый iPhone 14 уже вручен победителю по результатам розыгрыша среди партнеров с рангами серебро и бронзы. Выиграл бронзовый партнер. Также ссылка на партнера оставляется, вы это все можете проверить, если вдруг какое-то недоверие сложилось. Это не единичный пост, там этих постов много, можете переходить на Аврора анонсы, ссылка также будет находиться в описании к этому видеоролику, как и все остальные полезные ссылки. Ну и привилегии для прогенераторов, я это уже в начале видеоролика озвучивал, давайте еще раз пробежимся, что вам дает статус про генератора. напоминаю, это такой генератор, который будет прокачан до 15 уровня. Если мы нажимаем кнопку улучшения, то мы можем отследить всю цепочку я сейчас этого сделать не могу потому что у меня генератор то стоит на улучшении но если вы нажмете то вы увидите что есть 15 деталей каждая из них соответствует своему уровню и мало того она соответствует количеству дней которые она будет устанавливаться первая деталь это первый уровень устанавливается одни сутки вторая деталь второй уровень устанавливается двое суток третья деталь мы видим что также Третий уровень нам даст, и устанавливаться будет трое суток, и так по нарастающей вплоть до 15 уровня. К сожалению, цена не соответствует вот этому порядковому числению 1,1,1,2,2,2. Как в примерах с уровнем, с номером деталей и с количеством суток, которое она будет устанавливаться. Цена, конечно, выше. За третью деталь я заплатил чуть больше там или около, давайте посмотрим, да, около, чуть меньше девяти токи. И вплоть до 15 уровня можно качать свой генератор, потому что если сейчас он зарабатывает 25 токенов в месяц, это уже на втором уровне, то на 15 уровне он там за 150 токенов в месяц будет приносить прибыль, и это как минимум в 6 раз больше, чем сейчас. А еще плюс ко всему появляются такие плюшки. оригинальным мерч Аврора от компании. Качественная футболка с оригинальным дизайном, и на самом деле дизайн там действительно оригинальный. В одном из видеороликов, ранее я его уже показывал, там не какая-нибудь банальщина, просто логотип проекта и все, а там прикольные принты есть перспектива получать долю прибыли от майнинг оборудования. По результатам DAO голосования было решено распределять майнинг оборудование среди крупных инвесторов. Регулярные ежемесячные розыгрыши. Да, будет также розыгрыш. Среди владельцев прогенераторов за 5500 ВР, за 11000 ВР и 55000 ВР ежемесячно разыгрывается... Apple iPhone 14. Среди владельцев Pro генераторов за 110 токенов 550 100. Умные часы Apple или Samsung Galaxy. Т тоже довольно неплохие плюшки. И VIP статус. Это царский пакет будет бесплатно предоставляться всем владельцам Pro генераторов любой стоимости. Внедрение VIP статуса это самая простая задача, поэтому она будет реализована в ближайшие два месяца и будет содержать пуш уведомления игры, единая кнопка. Обслуживание генераторов, выполняя все расходники одним кликом. Приоритетное обслуживание в техподдержке, это кстати здорово. И личный консультант по вопросам проектам. Не хочу сказать, что сейчас поддержка плохо работает и консультации как-то затягиваются. Но в любом случае мы видим как масштабируются проекты, возможно в последующем такие проблемки будут возникать. Ну, какой-нибудь регламент будет, несколько часов на ответ, а с VIP-статусом в течение пяти минут. Почему нет? Для игроков, не имеющих прогенераторов в своих коллекциях VIP статус будет доступен по цене 10 вр в месяц. Такая вот абонентская плата. И напоминаю, друзья, не забывайте в своем генераторе периодически хотя бы раз в сутки заходить и прокачивать вот этот газ. Нам обещают, что у владельцев про-генераторов скоро будет кнопка, чтобы нам каждые три по очереди не жать, вот так заправить. У нас будет одна кнопка, где мы все ресурсы сразу Подправим. Тут ремонт еще не требуется особо, но давайте я тоже все эти действия выполню и вы тоже не забывайте о них для регистрации в проекте переходите по ссылкам в описании там все подробно распишу также оставлю ссылку на telegram бот который вас также проведет и знакомит с проектом если вам что-то непонятно на самом деле все легко если на первый взгляд кажется что как-то много действий надо совершить и там зарегистрироваться и кошельками то маску у вас нету и вы надо скачать то не расстраивайтесь во первых я считаю если вы принимаете участие в инвестиционных проектах в интернете а в частности в криптовалютных ток шлеп метамаск вам в любом случае не помешает а во-вторых в любом случае это развитие вы для себя узнаете что-то новое новое пробуйте регистрируйтесь это всяко лучше чем лежать на диване деградировать или даже проходить некий такой путь стагнации когда у вас ничего не меняется ничего нового в жизни не происходит ну и конечно же напоминаю о рисках которые тут безусловно присутствуют как в принципе и в любом инвестиционном проекте да даже в банках они присутствуют Тут, конечно, нам никто гарантии на миллион рублей не дает, но проект достойно работает, показывает на практике, что он из себя представляет и надежда у меня на этот проект довольно-таки высокий. Если вы уже принимаете участие в проекте Аврора, то можете поделиться своим результатом и своим мнением о нем.